Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах в священном Коране, в суре Аль-Баqара, аят 152 говорит, «Поминайте меня». И я вспомню вас. Благодарите меня и не будьте неблагодарными мне. В этом аяте на нас возложено две обязанности – поминать и воздавать благодарность. Всевышний Аллах поставил первым поминание. Почему? Потому что поминание имеет прямое отношение к Нему а в здании благодарности «Шукр» имеет отношение к его милости. Поминание «Зикр» делится на три части. Поминание языком, поминание сердцем и поминание другими органами, то есть всеми органами, кроме сердца, всем телом. Поминание языком – это произнесение слов благодарности, восхваления и возвеличивания. А поминание сердцем имеет три вида. Это размышление человека о доказательствах сущности Всевышнего Творца. Второе ⁇ это размышление человека о том, что указывает на возложенные на него обязанности. Такие, например, как приказы и запреты. Размышление об обещанном воздаянии савап и угрозе наказания за грехи когда человек проявляет усердие чтобы понять их статус и тайны вот тогда и становится легко выполнять поклонение и оставлять запретные и третье размышление человека о тайнах творений всевышнего творца до тех пор пока даже пылинка для него не станет подобна чистому зеркалу, отражающему мир сокровенного аль гайб Ибо когда смотрит Раб Аллаха на это зеркало глазами разума своего, то сияние взора его духовного падает на мир величия, и эта степень не имеет пределов и подобно безграничному морю.